Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павловые партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах, где продается имущество дешевле рынка. Сегодня вопрос нашего подписчика. Здравствуйте, а вместо сканера можно использовать фото с телефона? Камера хорошая. Если у вас нет возможности отсканировать документы, то вы можете использовать камеру телефона. Но стоит учесть, что документ должен быть в хорошем качестве. Убедитесь, что рядом на фото нет посторонних предметов. Также для быстрой загрузки документа на площадку его вес должен быть не более 1 мегабайта. Вы можете отсканировать и подготовить заранее такие документы, как паспорт, ИНН, СНИЛС, а заявку, согласие супруги при необходимости, договор о задатке и скан квитанции об оплате задатка сфотографировать.